дорогой э, слушатель значит я хочу коротко рассказать про четырех про методов э, по которым можно выучить арабский язык значит первый у нас метод прослушивания на арабском языке много слушайте на арабском чтобы ваши уши они э, как бы привыкли к арабскому это вот первый метод много прослушать на арабском языке второй метод это чтение на арабском языке да много читайте коран или же арабские тексты чтобы э, вы привыкли к чтению на арабском значит третий метод у нас произношение на арабском языке повторяйте арабские слова и, прочитайте коран э, и таким образом еще, да, вы привыкнете к прозначению на арабском. И четвертый метод. Много писать на арабском языке. Да, это тоже нужно. То есть вы изучать язык э, э, и чтением, и слушанием, и разговаривая. И э, надо и, плюс к этому и писать на арабском языке. Вот так. Эти четыре метода, все они нужны для хорошего э, изучения этого языка. И самое главное, делать дуа Аллаху и просить у него помощи. Вот и все.